Всем здорова, с вами Гидро 94 и сегодня у нас реакция на Джохана, клуб неудачников, РАСТ, КСГО, EFT. Клуб неудачников, наверное, отсылка к э, фильму Оно, а что за EFT, я без понятия, если честно. Ну, давайте смотреть. Ну, вот как всегда. Ловер. готов подробовать вас музычку? Да. Ты готов? подрубать музычку, Вась. А Бей-бей-би. Бей, бей, бей. Ту-ту-ту-ту. В этот момент его убили. ты абсолютно прав. Мы не умеем играть в игры. Да ладно. Столько видео записывайте, только признаюсь всю эту. Есть. Ты точно сможешь? Ой. Это раст или фар край? Я, я думал, ты сварь, сказал, что ты летал, блядь, сука, кто из них ты, блядь? Кто из них такой ты? Он тут. Это, это, это я бегусь, а нет! Не стреляй по мне. А, нет, скорее всего, надо таки Rast. Ты думаешь самый умный пер топорылый? Ни за что не поверю тебе. Там, блядь, кто, кто бегает? Там, это я подхожу к тебе, все. Какой шанс того, что я вон топнуть, который сейчас будет пробегать. Я тоже хочу сделать бот. А чё, чё за ефти? А да кто по нему стрелялась? Вот! Это я. Это я. И спустил последний дух. Я был уверен, что ты тут. Вась, да, конечно, мы сейчас пойдем Вась, на Сначала только. Давай пробежим опять вниз. Вот здесь аккуратно опять могут быть мобы. Может быть интересно. Что? И минус пол хп. У тебя есть шин? Ты спрыгнул. Ты упал. Ты долбаек. А, тут даже так. Может повреждать конечности. С тобой только что. Зато им, правда, очень весело. Нахрена играть в игры хорошо, если в них можно играть вот так. Там еще был один, там не один был. Вижу, вижу. Там люди. Это чувака, походу. Не Да, через прицелов. Может быть, Тут не очень удобный. Попал раз, попал два. Это чувакалось. Да блин, он прям в него смотрит и еще не засчитывается выстрел. Стоп, Гашан, Оли? Чебену страшно. Конечно. Что за пародия на известные марки? Это ветер! Кто, кто какой ты конченый, блядь! Он тебе ноги, кинул. Посмотри, заходи сюда со мной, Вася. Заходи, это может быть. Человек! А? Засекли! <къем> Простите. Я вижу его Вась. Я его вижу. Это был я! А я... Блядь, <къем> Ч -ч -ч не вижу, где, где игру, вы... как где я и, и, и что? Надо скиомбаться на самом деле. Я предлагаю как? Прямо и налево? Прямо и налево? Ну да вот прямо и куда угодно. Но лучше было прямо и направо. Так, теперь аккуратно садимся. Аккуратно. Тихо выравнивайся. Выравнивайся. Выравнивайся. Видишь его, да? Прямо. Да, вижу, вижу, вижу. Выравнивайся. Мы близко? Говори, пикай, как патроник. Как пи в смысле пи пи пи пи пи пи Я пи пи пи пи пи пи пи пи пи Идеально. И потеряли я иду без ноги. А я буду прыгать столько раз, пока не сдохну. Килл видел, Вася. Он бежит сюда, Вась! Просто выдержать нас. А, места нету, да? Это... Места нету, да? Вась, твой затолок не мешает. Вася, а, я, никуда а, никуда, вася, я, вася, я не денусь никуда, я не сденусь никуда отсюда. Не похуй. Ой, У него кончится патроны, Вася, однажды. Блин, Блин, это моп, у меня вы не вы кончаются вы патроны. Тихо. Вася, я не хочу, я никуда не сюда, правда, я не могу отыгрывать, мне плохо. Сам шалава, блядь. Да, сушу... да лава, блядь, <поткрылся> куда шл? Оо, блядь, да зрелюсь его! Да его! блядь! Просто подходит к нему! Спасибо, спасти, все, нет. <свят> Жалко, я умею ему дал, я просто. Думал, так и будет стоять на одном месте. Вот. Забудьте все, что вы знаете, так мобильный. Но даже если мы хотим поиграть нормально, в команде все равно найдется придурок, который, блять, все испортит. Попади бы него один раз. Блин, Блин надо все же... вся проблема в том, что у меня Всегда на колетике не стоит прыжок. Нет. Надо это И расправить. поэтому ты не стреляешь. Да, интернет-брал. Консольная команда на ВХ, на FPS, что? на БК. ну Чего, ВХ, FPS? Все. Да не <сос> работает, успокойся. Консольная команда и ВХ никак не пропишешь. Нет, смотри. <сосы> <сосы> ну, это канахо там что ли? вот? Бля! Ты куда? Это консольная на <сосы> Посмотри, <или> вышел он. <сосы> да, давай, давай! А я хотел кикать. А ты как его Хорошо, что не кикнули. Кто-то ругается на фоне. В чате были распри... <laughs> Что? Что? <laughs> Вась, Вась, что за пуки? <плес> ты сейчас напрягался и был пук резко. Вась, что это за звук? Никакого не было пука у меня. А, это в чате, в общем, блядь. И этот дебил меня тоже заебал страшно, на самом деле. Что там чаще происходит, реально? То-то. То-то. Чего ты запустил на вас, пиздец. Все, это уже... Это клиника. Нет, самое удивительное. О, допикался дебил. Какой ты такой трюк, мы победили что за крик-крик козла еще раз так сделаешь я сдох я вижу. А это вижу скриминг вот он слишком близко опасно подошел и очень сильно испугался ну да чаще всего этот придурок это я я нюхаю кокс а ты нюхаешь носки это что, совершенственная версия или что? Чего? Я не хочу даже читать это дерьмо. Я не понимаю, откуда это вот, У Артема исключительно конченый музыкальный вкус. Наверное, нет ни одного человека в этом мире, у которого будет настолько же отвратительный музыкальный вкус, как у <связывающий> Да. Да, я его вижу, кстати, а -а -а. это я. <связывающий> это я, стой, стой, стой, пролетел на меня стоять, блядь. Тут два вертолета, еще один летает. Так ты... По... Ну, это ты остановился, да? Развернулся ты? Да, это ты. Я уверен, что это ты, Вась. Я просто уверен, что это ты. То, что разбился, это что разбился и вижу тихо тихо это я долбоёб стой не стреляй стой, стой ты блядь кровотечение убьешь не стояшь вообще пристреляет бляди. видимо да а почему а почему у него только я твоя гаубица <свят> в груди. <вы>. <свят> <свят> ну, в общем, как-то вот так, друзья. Играйте в игру весело. Не думайте о том, что нужно победить, нужно выиграть. И это не самое главное. Это далеко не самое главное. Самое главное, это чтобы это было весело, чтобы это было круто, и чтобы мы да. хотели вернуться, чтобы получить там положительные эмоции, а не просто психи, как у меня чаще бывает, или другое омно а этого полное в мире. Ну, а на этом, друзья, сегодня все. Как вы понимаете, мы увидимся с вами в следующее воскресенье. <свят> Всем пока, и не забывайте сделать мне приятно. Двусмысленно прозвучало, пиздец, я пойду по... Слышь, приятно. Я вас А, Escape from Tarkov, вот что это EFT. Получилось. Сейчас попробовать. Первый раз будет... Вася, первый раз готовься салфеткой, чтобы вытереть рот. Потому что он бывает, первый раз жидкость рот Я так и сделал, я так и сделал, у меня салфетка пришла. Если ты последнее не сказал, что жидкость рот наливается, сначала бы очень страшно. А что сказал? Ну ты первый раз салфетку готовь. Какая же двусмысленность. Тупо идет. Вася. С другом разговариваем, бля. Все диалоги, какие-то странные, если подумать. Ты бы не сломал там ничего, так что. Он сейчас просто прогорит. Там нержанкость, и все. Я пойду, вас сплю. Что за намеки в конце были? Uh. Ну, выпуск зашел, конечно, мне смешно было. Лайкусик поставлю. Uh. <laughs> и про то, Escape from Tarkov я даже не знал, что там есть такая функция. Типа то, что, ты типа, ранит тебя в одну конечность, а она перестает нормально функционировать. Я просто в эту игру вообще не играл еще. Максимум, там они одни только слышал немного, и все. А так тут, тут постоянно тут то придуриваются, то издеваются друг над другом, то по глупости помирают. Ну, как обычно, короче. Ладно, если понравилось моё акция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если хочется, чтобы не пропускать это видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Джохана, и до следующего видео.